Всем привет, меня зовут Макс Риск, и сегодня я вам расскажу про инвестиции в э, компанию сейчас, ну это сайты. Я так недавно в нем зарегистрировался. Он называется Тиньков, русский сайт. Раньше можно было с другой стороны зарегистрироваться, а теперь, теперь только с РФ совершеннолетия значит первое задание у нас будет эм, создать специальный счет новый брокерский счет если вы хотите если вам хочется вроде написано вот такое я написал да акции с Тинькоф 2021 стоит ли покупать акции точнее конечно стоит если прямо там очень много акций поэтому регистрируйтесь если вы из рф если с другой стороны то нужно как-то договариваться есть дискорд канал найдете у канале вот вы из Арав, конечно да, 3 если вы э, хотите то я создам собственный портфель в теников могут создать если прям хотите то будет еще на ролике про теников это банк тиньков, там куча акций и выбираете например microsoft microsoft там нет игр я сейчас перепутал с майнкрафтом там нет робот с майнкрафтом и с мак эти эти игры они сами заработают а микрософт заработают на акциях на акциях поэтому тоже нужно заработать на этом вот microsoft там дальше google тоже там есть акция такая стабильно google microsoft стабильно рекомендую там что еще стабильно так это подсмотрел Биткоин там скачет, поэтому... Не, не, биткоин там нет вообще. Это не акция. Перепутал. Ну, что же еще есть? Эфириум, это биткоин. Криптовалюта, точнее. Акция, МТС-акция, телефонные звонки, акция. Там, да, склад вырос, там, по доллару покупайте. Кстати, рекомендую за 10 тысяч рублей покупать акцию. Если вы будете покупать любую акцию с 10 долларов, это возможно... Вот 10 долларов это мало конечно но можно в принципе уже заработайте. да ну на депозитах 10 долларов это очень мало поэтому акция лучше чем депозит это точно рекомендую на депозитах и а, точнее не на депозитах а на акциях если вы из р.ф. или как-то зарегистрироваться на сайте тиников банк на компьютере а потом телефон можете найти как я это сделал если у вас есть 10 долларов то в портфель Тиняков это будет явно мало это точно в чем заключается инвестиции в портфель Тиняков? в том что он подожди что компания растет или падает вот вы инвестируете в компанию. Акция это одна из компаний. То побеждаете. Она падает или растет. Это как доллар и биткоин. Падает, растет. Это тоже акция. Но акция не каждый. Каждую минуту или каждый день. Да-сюда. Ну, это как биткоин тоже. Но биткоин ну, как-то по-другому. и доллар тоже. Так что тут нужно зарегистрироваться и попробовать. Я еще не мастер, но попробую. Конечно, начинать инвестировать можно с 10 тысяч долларов. А в следующем видео я расскажу вам про зарегистрирую, Зарегистрируюсь в том случае, если наберем много лайков. Вот, ну или еще некоторые банки. Зарегистрируемся, например, как вам приватбанк. Если хотите, то тоже могу. Вот, что еще? Стоит покупать акции, да, в 2021 году стоит покупать акции в Тинькофф-банке вообще шикарно. Четвертое, Я считаю, что инвестиции это хорошее, потому что есть чем заняться. Вот это я забыл прочитать. Заняться есть чем. Ну, если вам нечем заняться, то акция это лучше, чем инвестиции. Инвестиции в акции это одно и то же. Вот. акция это... Если нечем заняться. А депозит это просто автомат положишь и все. Если тебя нечем заняться. Или ты занятый. И ты не можешь по акценту. Или ты вообще боишься. То и... депозиты тоже очень хорошо. Но очень мало дают за это. Если вы хотите заработать много. Например у вас есть 10 тысяч долларов. То на депозит можно. Если. Вот ну, так ну, там срок сделать. Вот. А на акции. То если хотя бы Полгода проверять акции. Ну или год. Пытаться одно и то же. Ну на акциях больше нужно заработать. Всем удачи. Вроде бы всем пока. В следующем видео я расскажу про акции, про депозиты, продолжение следует. Ссылка на запасной канал Макс Риск в описании. Это второй канал запасной чтобы ничего такого не было. Всем удачи, пока.